Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы знаем, припач короля лича уже запущен на классике, и люди могут играть на ДК, создавать их, прокачивать потихонечку. Также доступна новая профессия. Припач идет полным ходом. В конце сентября стартанет релиз. Гнева короля Лича можно уже будет качаться в Нордсколе, качаться до 80 левела, все круто, все классно. Но также Близерты не забывают о игроках актуальной версии игры на текущем уменьше, а скоро выйдет Dragonflight. К выходу Dragonflight, в честь выхода Лича можно просто-напросто на гневе короля Лича на текущий момент, на припатче, создать ДК, прокачать его чуть-чуть, сделать стартовую цепочку и получить замечательного маунта. Под названием Ледяной Протозмей. Превосходный, идеальный маунт. Очень хорошо вписывается на текущий момент в как Dragonflight в целом, так и очень хорошо идет под старт Гнева Короля Лича. Поэтому качаем классик, создаем ДКшечку, делаем стартовую цепочку и лутаем маунта для актуальной версии игры. Надо будет скачать клиент Лича. Поиграть на ДК и там. Играю на ДК в актуале и поиграю немножечко в классике. Окей, хорошо, так и быть. Скачаю, поиграю, получу маунта. Буду летать на нем. Маунт реально четкий. Так что дерзайте. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.